Это новости Место, где свет. Благодаря Алексею мы расширили загон для свиньи. У него теперь в два раза больше. И вот здесь вот установлена ниппельная поилка. Схема такая, что вот здесь на столб установлена бутылка которая меняется здесь буферная бутылка чтобы можно было эту легко менять и пока в этой есть еще вода ну дальше идет шланг шаш -шаш -шаш и он просто переходит в ниппельную поилку у меня еще есть ниппельные поилки заказал с Китая с запасом и самое главное здесь были проведены испытания полистирол бетона фишка понравилась и сейчас мы открываем на этом участке первый водоканал имени алексея сокола значит как он устроен здесь пластиковое обрамление которая дальше переходит в бутылки, бутылки, бутылки, бутылки, бутылки горлышком заканчивается. И лишняя вода, которую свинья не выпила, лишняя вода стекает к ней в ванную. Алексей, покажи, пожалуйста, как работает твой водоканал. Вот свинья пьет, она частично выпивает, частично вода стекает. Если повезет, то сейчас мы увидим эту воду Вот она там немножечко потекла Сейчас Леша нам еще нальет И водичка там течет Вот, очень хорошо течет, отлично Вот такой вот первый водоканал Из сверхтехнологичного материала применением нанотехнологий все как полагается чтобы полистирол бетон застыл и чтобы свинье было нормально всем этим пользоваться во время его засыхания была сделана такая конструкция вбиты колышки в землю на них прибита да, вот такие колышки были вбиты в землю на них присверлена доска Которая закрывала бетон, пока он застывал. Вот. Здесь мы закрыли деревяшки, и здесь, чтобы так застывало. Там деревяшка используется для армирования, чтобы пластик не разгибался, пока все сохнет. Вот Мужик, который дал мне полистирол, Говорил, что есть проблема с ним, такая проблема, что полистирол всплывает, эти шарики всплывают и не дают, как бы, бетон внизу застывает, а шарики наверх всплыли и нет никакой однородной массы. Вот здесь хорошо видно, что бетон вполне себе наверху. Тут хорошо видно, что сверху шарики действительно частично всплыли да? Вот они обламываются И вот мы сейчас убираем вот этот верхний слой А дальше-то нормальный все равно идет бетон вот. так, так что все будет хорошо Это все свинья со временем сама обзерет, главное, чтобы не сажал этот бетон Фу, главное, чтобы шарики эти не сажал, потому что одна тупая леса в Твери сажала много пенопласта и умерла а для того, чтобы шарики хорошо сцепливались с бетоном я попробовал две вещи, это добавить в смесь залу которая по идее должна была Формировать частично щелочную среду, mm -hmm. сработать как, как мыло, частично. Mm -hmm. Но это не помогло, залаз сделала хуже. А что помогло, это стиральный mm -hmm. порошок я туда добавил. В следующий раз буду пробовать жидкое мыло. буду строить из полистирол-бетона больше но э, есть нюансы в том как его делать